Здравствуйте, уважаемые зрители сетевого вещания, редакция газеты «Вечерняя Москва». Это программа интервью. Я ее ведущий Руслан Орехов. И здесь мы общаемся со знающими людьми. Сегодня поговорим о зрении. Поговорим мы с Татьяной Юрьевной Шиловой, профессором, доктором медицинских наук, ведущей российским офтальмологом в области лазерной коррекции «Релекс Смайл», главным врачом сети офтальмологических клиник, клиники доктора Шиловой, экспертом Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Второй раз. Я все регалии уже не смогу произнести, да. Здравствуйте. <смех> ну, по лазерная коррекция зрения вообще, так сказать, вообще хирургическая коррекция зрения. Давайте поговорим об этом. Мы, наверное, не будем трогать сегодня темы вот там всяких лечения катаракты, всякого вот этого. Мы будем исправлять зрение тому, кому это понадобится. История вопроса это ведь Святослав Николаевич Федоров, да, у нас когда-то. Нам... Ну, в российской офтальмологии он. Наиболее известный офтальмолог-хирург, который э, прежде всего задумался над тем, каким образом изменить оптическую силу глаза для того, чтобы избавить человека от очков. И вообще он считал очки костылями для глаз, и поэтому... Человек должен был видеть своими глазами, прекрасные глаза каждому. Это был слоган, которым мы руководствовались. И поэтому идея была не Святослава Николаевича, на самом деле, а японского офтальмолога-хирурга, такой был хирург Сато. И вот он придумал наносить насечки на роговицу. Ну, там вот и ножички какие-то тоненькие, как это ты... были тонкие лезвия, можно лезвия. сказать, да, тонкие лезвия. Они были калиброваны на определенную глубину наносились насечки, они могли быть радиальными, они могли быть ну, по диагонали, ну специальные там расчетные формулы позволяли нам изменить кривизну роговицы таким образом, чтобы свет, который проходил через поверхность роговицы, попадал на сетчатку. Ну, вот я всю жизнь свою, всю свою детство, отрочество, юность проходил в очках, и у меня была такая мысль, но я помню, что там была очень долгая реабилитация, прям вот что-то такой год минимум, а потом еще что-то может, что-то можно, что-то нельзя. Если на самом деле говорить о полноценной реабилитации, то ее не происходило никогда. Эти mm. насечки, они полностью никогда не заживали. В этих местах образовывались рубцы, но при этом э, эти рубцы при ударе, например, по глазу разлетались, как арбуз посеченный. Поэтому люди, которые пережили э, кератотомию это насечки, это называется кератомия, технология. И им надо было, надо было беречься они, потом. Да, да, да, и беречься всю жизнь. И э, было да, довольно много особенностей в послеоперационном периоде, как э, в раннем послеоперационном периоде, так и э, в течение многих лет и десятилетий. И как раз сейчас такой шквал пациентов, которые приходят уже после той коррекции старинной, э, насечками, она была ручная методика, и в этом был ее ну, основной минус, потому что, конечно, то, что способны сделать руки хирурга, э, лазер делает гораздо точнее, гораздо правильнее, и поэтому, безусловно, этап перехода к лазерной коррекции зрения был... Ну, и вот значит. мы переходим к лазерной коррекции. Лейсик это то, что было первое лазерное? Или вообще то это вообще метод? Это вот, как это характеризовать? Или, может быть, какая-то торговая марка? А, ну, если говорить о... Это аббревиатура, И Лейсик был не первым методом э, в технологии лазерной коррекции. На самом деле идея вот нанесение насечек позволило нам понять, что лазер будет делать кое-что точнее, и тогда возникла мысль, а может быть не руками делать насечки, а выпаривать в роговице кое-что. А роговица это как окно в мир у нас такое. Ну да, это, да, это, да, да, да, это вот прозрачная, вот прозрачная вот оболочка, вот. да. Угу. И вся задача была оставить ее прозрачной, но изменить ее геометрию. То есть она становилась, ну, допустим, в близороком глазу ее надо было сделать более плоской, а в дальнозорком глазу наоборот более выпуклой, а в астигматическом глазу изменить ее кривизну. Ну, суть была такая. Нужно было э, угу. изменить преломление. И вот первая методика, это методика ФРК, фоторефракционная кератектомия. Этот метод появился в 1985 году и заключался в том, что э, полностью лазером по всей поверхности роговицы, ну, практически... По всей воздействовали э, ультрафиолетовыми лучами, ксемерным лазером. Сверху, да, с, снаружи. И, и даже не срезая крышечку, как. Традиционно угу. уже привыкли при ласике. А первый метод – ничего не срезали, а выпаривали. Выпаривали наружную стенку большой довольно-таки площади, допустим, 8 мм круг. Потом дальше выпаривали глаза много, внутреннюю, да. Да, внутреннюю стенку выпаривали. И после этого оставалась большая раневая поверхность. И она дальше должна была заживать. И вот на этом этапе, конечно, человеку было очень больно, мучительно больно. Поэтому если делали два глаза, то он прямо глаза открыть не мог. Казалось, что это последний день в жизни наступил. И люди, которые делали этим методом, до сих пор рассказывают э, следующим поколениям, как это больно, как это страшно, сколько ограничений есть. Я прошел всего. через Лесик, а там, как мне рассказывают, там снимают вот эту вот роговицу, да, хрусткую да, роговицу, значит, чего-то там выжигают лазером и ставят это на место. И я помню, тоже ощущения были так себе, ну, как будто тебе очень сильно пальцами давят на глаза да, и вот это свет меркнет. Но при верно. этом слышно разговоры врачей. При да, этом. все верно. Но э, Поскольку вот эта ФРК была методика болезненная и заживление происходило долго, а суть была такова, что нам надо было как-то добраться до середины роговицы, придумали, возник, ну, возникла идея вот ласика. Ласик заключается в том, что мы создаем с помощью специальной либо машинки, либо еще одного лазера, крышечку, так называемый флэп. Эта крышечка срезается, как тонкий лоскут, который откидывается на поверхности роговицы, и дальше выпаривается лазером. — вот, Меня восхищают офтальмологи, вот это то, что вот это вот хранить как зенит сок, а они, вы, значит, там вот эти крышечки какие-то срезаете, вот это вот откидываете да. на сторону, Конечно, потом укладите ну, Мы обратно. ее не совсем, мы ее как бы оставалось тонкой такой хинч, мы называем, перешеек угу. На этом перешейке этот лоскут держался, и и для того, чтобы сформировать этот лоскут, приходилось накладывать такую, такой механизм, который довольно высоко повышал внутриглазное давление. Поэтому угу. и казалось, что это давление на глаз. Безусловно, давление было. И подъем давления был в 60 и более миллиметров тутного столба. Это огромное давление. Кроме того, когда мы создавали это давление, мы не всегда могли э, дозировать его. И поэтому эта крышечка могла быть срезана либо очень глубоко, либо очень поверхностно, либо криво. А потом лезвия могли быть тоже какие-то дефектные. А, то есть эта методика не так идеальна, как кажется. Но в руках опытного хирурга она какое-то время работала довольно хорошо. И надо сказать, что э, заживление после этого метода было очень быстрое. То есть да. то, о чем вы рассказываете, ну, в принципе, это несколько часов... Ну, болезненных ну, на следующий день я уже водил, да. Да, на следующий день человек водит. И мало того, на следующий день он получает довольно высокое качество зрения. И поэтому, конечно, этот метод получил широкое распространение, потому что быстро и не больно. Но в нем Сейчас, я просто помню, по ощущениям, значит, распространились тогда боулинги и э, вот эти вот, как сказать, клиники лазерной коррекции зрения. То есть они были вот как-то вот так вот через, через дом. Да. да, и на сегодняшний день тоже достаточно много клиник, которые э, делают лазерную коррекцию зрения. И надо сказать, что что клиники, у которых стоят старые лазеры, вот как раз те, наверное, которым делали вам коррекцию, ну, 20-летней давности, 15-летней давности, это старые лазеры. Это для пациентов я объясняю, что это как будто автомобиль, который вы купили, там, Мерседес 20-летней давности. Безусловно, он может быть еще и ездит при хорошем техобслуживании, но он морально устарел. То есть появились новые системы, они э, более безопасны для водителя, более безопасны для э, и пешехода в том числе. И вот ласик, э, технология была опасна именно созданием вот этой крышечки. Потому а. что самое важное, что должны знать люди, которым сделали по технологии с крышечкой, что крышечка не прирастает никогда. Опа. Да, вот если вы получите удар по глазу, эта крышечка может слететь, и вы потеряете зрение. Ну, то есть то же самое, что в метод Федорова, то есть то, те же самые рубцы, только вот в другой Ну, горизонтально, можно сказать так, да. И поэтому, если вдруг вы после лазерной коррекции зрения методом ЛАСИК вдруг почувствовали снижение зрения, то вы можете прийти к офтальмологу и опытной рукой офтальмолога, я довольно часто делаю Поправить. эти операции, приподнять опять эту крышечку, причем не надо даже резать ничего на она легко поднимается тонким шпателем. То есть просто сдвигается. Достреливается так. и крышечка накрывается. То есть, в принципе, вот эта крышечка, она непозволительна для людей, скажем, тех специальностей, где есть возможность контакта с глазом. Люди, которые... Спортсмены, люди, там, летчики, там, космонавты, те, кто занимается дайвингом. Подождите, ну, то есть, по идее, зрение справляется, но люди могут захотеть, например, носить какие-нибудь декоративные контактные линзы? А, нет, на самом деле, зрение исправляется, но просто они не могут тогда выполнять те профессиональные а. функции. То есть для поступления в военное училище технологии с крышкой противопоказаны. То есть, если вы собираетесь стать, например, летчиком или военным, то вам нельзя Я делать не операцию да, по технологии LASIK. Но для, наверное, людей, которые сидят за компьютером, эта технология вполне mm -hmm. доступна. Сейчас. А что, а что сейчас? Да. А сейчас самая приятная технология, которая пришла на смену технологии LASIK. Она э, стала... Вот ак... это вот. Релакс э, СМАЙЛ. да. На самом деле СМАЙЛ – это аббревиатура, так же, как и LASIK. Classic. То есть смайл э, – э, это small incision лентикула extraction, то есть удаление тонкого слоя роговицы из э, внутренней части через маленький вход. Э, смысл То какой? есть уже изнутри глаза э, Изнутри роговицы. То есть можно представить себе, что для того, чтобы выпарить кое-что в роговице, нам приходилось сделать верхнюю крышечку. Угу. Так вот при смайле эта крышечка не делается совсем. С помощью специального лазера. Это другой лазер э, для... Э, нам требовался ультрафиолетовый лазер, эксимерный лазер. А вот э, технология СМАЙЛ делается с помощью еще более точного фемтосекундного лазера. То есть это лазер, за который физики получили Нобелевскую премию. Это э, очень точный и очень высокоэнергетичный лазер, который mm -hmm. работает в очень маленьких пятнах э, ну, лазерных. И получается, что вот если вы представите, э, в южных э, городах, Бывали у нас такие, эм, продавали сувениры, когда внутри прозрачного камня высекали какую-нибудь картинку. Да, да. да. А, вот такое. ну, в да, да, там внутри... Да, да, вы, да, да, с помощью лазера высекали. Вот то же самое сейчас моделирует лазер в толще Не повреждая нашей, наружной не поверхности. Не повреждая наружной поверхности. Конечно, это стало качественно новым этапом. Идея вот выпилить кое-что, не выпарить, а именно удалить, выточить середины роговицы. Она на самом деле довольно старая, но просто точность угу. нельзя было достигнуть этого. Я точности. буду немножечко а, а, торопить наш разговор, чтобы узнать побольше. А, и в этой ситуации я, человек может стать летчиком, чуть не сказал. Да, я... в этой, да, в этой ситуации человек может стать летчиком, он может заниматься всеми э, своими физическими активностями на следующий день после коррекции. Длится она 25 секунд. Всего 25 секунд, и поскольку не повреждается наружная стенка, то человек возвращается к привычному образу жизни очень очень быстро. Угу. То есть на следующий день он может плавать, бегать, играть в футбол, рожать. мерять, рожать, и вообще делать... Ну, рожать беременным мы не делаем коррекцию зрения, угу. на самом это деле. Это один из вопросов, который меня просили задать. Вот да, там, мы, мы можем делать коррекцию до беременности однозначно, никакой связи между беременностью и коррекцией зрения не существует. Но мы не делаем беременным, уже беременным женщинам и в период активной лактации. Но ну, это, как правило, первые три месяца, 3-6 месяцев после э, рода. Просто перестраховываетесь, или есть какие-то прям реальные... Ну, мы, пациенты капают капли, mm. и они могут попасть в молоко, допустим. Ну, вот такая идея. Да? Mm -hmm. Немножечко эндокринная система меняется. Таким образом, Смайл позволяет нам скорректировать э, роговицу но самое большое преимущество – то, что крышечка эта не формируется, и остается я прочной. Я понял. Хорошо. А, скажите, пожалуйста, у меня вот, а, как сейчас я не буду тогда задавать вопрос, что можно исправить, потому что если все, что можно, ну, обычные так сказать, нарушения зрения исправлялись раньше, наверное, они исправляются и сейчас. Меня тогда интересует судьба людей, которые уже, кто-то прошел через Федоров, кто-то прошел через Лейсик, кто-то, вот, а, можно ли им помочь каким-то образом? Можно ли пришить эту крышечку? И, не знаю, зарубцевать окончательно все эти рубцы после а, вот этой хирургической операции. Что-то здесь можно сделать? Но, на самом деле крышечку мы, конечно, не пришиваем, но в редких случаях, для, при определенных, там скажем, оснаждениях, которые случаются э, гораздо реже, чем традиционное, допустим, ухудшение зрения после ласика. Да, если ухудшилось зрение, мы можем поднять крышечку, дострелять, есть другие методы э, коррекции. мне нравится Но самая большая проблема при ласики. Это возникновение кератоконуса. Это такое заболевание, когда роговица истончается, меняет свою форму, меняет геометрию, и зрение ухудшается необратимо. Это, вот эта опасность э, ласики. Необратимо. Вот я как раз хотел вот это на собственном примере. Значит, Когда-то меня поправили, у меня, в принципе, меня все устроило, я выбросил очки и линзы и зажил счастливую полноценную жизнь. Хорошо, что я не слышал вас тогда, то я бы волновался все эти годы. Но тем не менее, но сейчас зрение потихонечку ухудшается. Я такой, ну а что вы хотите? Возраст так полагается, вот это дальнозорка историческая, всякое такое. Что-то можно сделать сейчас, вот с моим бэкграундом? Я думаю, да, если роговица у вас здоровая, но для этого, конечно, надо пройти комплексное обследование, чтобы понять, нет ли вот этой проблемы, о которой, ну, я говорила, связанной с технологией LASIK. Потому конус, что, вы что такой, конус, да. Mm -hmm. Вот смайл в этом плане, сохраняя биомеханическую прочность роговицы, дает именно это преимущество. То есть, mm -hmm. помимо удобства для пациента и для хирурга, еще вот преимущество в виде сохранения прочности роговицы. А это самое главное. Mm -hmm. Мы... То есть, условно, человеку, чтобы понятно было, что такое смайл, и обычная технология, это как эндоскопическая хирургия живота и большой разрез через весь живот. Yeah, То есть, вот эта технология эндо... Она эндоскопическая. И поэтому, если у человека ухудшилось зрение по причине возрастной дальнозоркости, появления минуса после коррекции зрения, астигматизм, и так далее. У нас есть множество различных способов, которые позволяют скорректировать э астигматизм близорукость дальнозоркость даже возрастную дальнозоркость и в случае после кератотомии даже в случаях вот этих кривых насечек которые угу. нередко вызывали сложнее на сегодняшний день тоже можно использовать вот дополнительно был... лазерные лазерный Вот это мой был следующий вопрос потому что ну, по моим представлениям один раз делал все что получил то получил а здесь ведь появляется надежда каких-то дальнейших исправлений насколько вообще глаз такая пластичная структура сколько э, можно там все это поправлять ну, на самом деле, я как-то даже... Есть такой... У меня портал Хаббер, где я веду блог, офтальмологический блог, его читают... Миллионы людей во всем мире. Это такой информационный портал. Ну, это Инстаграм или... Ну, это в... В, в, в, как сказать, это не Инстаграм, это не это соцсети. Серьез, то есть это серьезно, Да, это, это интернет-портал а -а -а. фундаментальный. Он для людей с техническим образованием. Но он получил огромную популярность, он имеет и англоязычную свою версию, а -а -а. и читают его люди во всем мире. И вот есть портал клиники, его веду я, и там ну, серия статей, их порядка 30-40 статей на разные темы. И вот там как раз есть рассказ о методах докоррекции, и там есть рассказ о пациенте 20 операций на одном глазу. И он самый читаемый, человеку. Он зачитанный до дыр. Но не все 20 были моих. Я, конечно, делала последние операции, которые позволили пациенту получить 100% зрение после 20 операций. Это были разные операции. Но начиналось как раз с насечек. Как раз с этой кератотомии. Угу. Была кератотомия, потом она пошла, что-то пошло не так, сделали еще одну технологию, опять пошло не так. И вот это не так, не так, не так, была целый комок проблем. Поэтому, если м -м, вам интересно, можете загуглить 20 операций на одном глазу, и вы точно найдете эту Я статью. Я загуглю. Она будет очень интересная. Поэтому исправлять, самое важное, чтобы исправляли опытными, умными руками. Потому что у хирурга должны быть смотрю, не только на, на хорошие руки, да. мне руки мне нравится. а еще и голова должна быть правильная. И тогда mm -hmm. все вот эти технологические вещи... Хорошо, я понял. А Все-таки вот после... Знаете, мне, даже, мне сейчас интересует лейсик, ну, был вот, прошлое, да, и вот нынешнее. Что является приемлемым каким-то отклонением? Потому что я после лейсика, вроде, меня зрение устраивал, но вечером вот этот ореол вокруг фонарей, он, он появился и он остался, по большому счету. Я с ним живу. Но водить вечером не очень удобно. То есть это требует неких таких дополнительных усилий. Это норма? И есть ли какие-то вот нюансы, которые... Ну, извините, это... Это вот издержки данного вида операции. Ну, если говорить о вашей технологии, да, она делалась все-таки давно на старых лазерах, хотя и сейчас многие клиники продолжают на тех же лазерах работать и рассказывать, какие они современные, продавая гораздо дешевле эту технологию, угу. ну, потому что уже лазер себя тысячу раз окупил, и там, и микрокератом уже не, не старый много раз работал, но тем не менее, мы сейчас можем улучшить даже вот такие э, вещи, как гало ночные, расширение в оптическую зону. Скорее всего, вы делали старым лазером, и там была маленькая оптическая зона, не было сферических профилей. То есть то, что улучшает значительно качество зрения. Если говорим о смайле, о технологии смайл, угу. вот самой современной, она позволяет получить самую широкую оптическую зону. И у человека вот эти галлоэффекты, они не появляются. Во-первых, нет резов, крышечек, крышечки нет, нет боковых резов, угу. нет ä, дополнительных, больших аберраций. Рубцов, шрамов. Да, вот эти, рубцов, да. шрамов. Ведь все, что проходит, любой луч проходит через роговицу, если он встречает на своем пути какой-то дефект. Ну, в виде рубца, в виде складочки, в виде еще какого-то, да, неровности uh -huh. какой-то, он, конечно, будет давать отблески, но ну, это же у нас световые лучи, безусловно, вот это э, галоэффекты, это то, что рас... круги светорасеяние, это называется сферические операции, допустим, в нашем понимании чаще всего дают вот такой эффект, поэтому улучшить ваше состояние зрения можно специальными модулями, э, часто мы создаем карту роговицы индивидуальную, как отпечаток пальцев, и позволяет нам отшлифовать вот эти неровности, которые у вас есть. Угу. А, Скажите, а вот последнее, ну, последнее десятилетие, оно внесло в работу офтальмолога какие-то свои нюансы? Ну, потому что мы считаем, что мы все сидим в гаджетах, или просто стало появилось больше близоруких, сутулых людей? Вот. Или все-таки появились какие-то особые заболевания, с которыми раньше сталкивались, меньше или не сталкивались вовсе? Ну, если мы говорим в контексте лазерной коррекции зрения, то ну, я, я уже такое... в контексте, в принципе, офтальмологии. А, Но ну, это целая вселенная. Это, конечно, безусловно, у нас появилась огромная Количество диагностического оборудования, хирургическое стало. Ну, представьте, 25 секунд, и человек зрячий. Ну, это помечтать uh -huh. только об этом можно было тогда, даже когда вы делали ласик. Помните, ласик. Плохой запах неприятный, да? помните, темнота на несколько да. секунд, когда делали вам резы. Всего этого нет, вы находитесь как в космическом корабле с приятным запахом, с приятной музыкой, с голубой красивой подсветкой от Майбаха. То есть это, это прям комфортно даже пациенту и хирургу приятно угу. это делать. Но суть, что... Если вот говорить о заболевании, которое связано с лазерной коррекцией и которого, кажется, стало намного больше, вот кератоконус, который я упомянула, допустим, 10 лет назад э, это заболевание практически не знали офтальмологи, оно было не изучено, так вот на сегодняшний день кажется, что сплошь и рядом кератоконус, потому что диагностическое оборудование настолько стало точным, а, то есть что это... оно позволяет вычленить эту группу. Да, то есть как бы концентр. это как раз из разряда нет здоровых, есть недообследованные? Верно, да. Это тоже здорово потому что кератоконус – это противопоказание к лазерной коррекции как раз нет осложнений потому что мы хорошо я конечно скажу кромольно с вашей точки зрения мысли о том что ну если просто близорукость там или дальнозоркость но очки это нормально такая а вот насколько все вот современные технологии позволяют все-таки вернемся к вопросу каких-то критических вещей там не знаю ну критическая потеря зрения там глаукома катаракта что здесь вот это помогает это работает это и Пользуется? Катаракта, конечно. Конечно, все обратимо. Катаракта – самое приятное заболевание. По сути, два приятных направления – лазерная коррекция зрения и хирургия катаракты. Приятные, потому что… Потому что мы получаем хорошее восстановление ага. зрения. Приятное для пациента, приятное для хирурга. Угу. То есть оптимистичные направления. Там, где мы рассказываем радостно и весело, и пациент уходит домой. Что сейчас все мы вам сделаем, да? Конечно. И мало того, при хирургии катаракты мы можем избавить человека, опять же, от ношения очков. То есть, если мы поставим ему такой хрусталик с новыми свойствами, который скорректирует его минус, его там плюс, если у человека есть плюс, скорректирует астигматизм, и человек перестанет носить очки и для дали, и для близи. Представьте, там, бабушка 80 лет, она не пользуется очками, а вот она становится лучше видящей, чем любые угу. другие члены семьи. Глаукома. Глаукома, она менее оптимистична, но на сегодняшний день есть методики, э, этой и микрохирургические, и лазерные, и... Диагностическое оборудование довольно совершенное, которое позволяет вовремя заметить это, это заболевание. Но на что хочу обратить внимание, что, конечно, надо обращаться все-таки к профессионалам. Потому что я сталкиваюсь с тем, что у меня большое количество персонала, но приборы умнее, чем доктора. То есть приборы настолько хорошо делают аналитику, что доктор, получив э, результаты там, от 10 приборов, он совокупно уже в одну картинку сложить не может. И он основывается только на данных, полученных от прибора. А приборы, они все-таки, несмотря на анализ большого количества данных, могут и ошибаться. Поэтому так много гипердиагностики при глаукоме с одной стороны. С другой Это, стороны, э, когда гипердиагности... много, чрезмерно. Uh -huh. да, то есть дают капли тогда, когда не надо. С другой стороны, если прибор что-то не увидел, доктор глазом перестал смотреть и видеть, и человек проснул, его просматривает. Он теряет зрение необратимо. Угу. Глаукома более коварна, и обязательно людям после 40 лет раз в год надо проходить комплексное обследование. Причем не просто грузиками или там воздухом мерить внутриглазное давление. Глаукома это гораздо более серьезное комплексное заболевание, и надо делать обязательно томограмму э, зрительного нерва, поля зрения, то есть исследовать функции глаза угу. для того, чтобы получить ответ, нет ли а глоукома. А вот на, на ваш взгляд, вот сейчас существуют такие вещи, как, ну извините, вам столько-то лет, и поэтому вот имеете, что имеете, и радуйтесь Или сейчас можно практически любого человека, если у него же прям какой-то адской патологии нет, то вернуть ему юношеское зрение. Ну, есть заболевания, которые Ну это да. все-таки вот. ведут к стойкой потери зрения, ну, такие, например, как отслойка сетчатки. Угу. Если вовремя она не оперирована, то, безусловно, нервные клетки а если этого нет? теряются. Если этого нет, ну, опять же, если это катаракта, да, практически всегда мы можем восстановить зрение. Нет, я имею в виду просто вот снижение зрения, плюс-минус и так далее. Мы говорим об оптике, да? Да. когда глаз здоров, но просто человек носит очки, условно да. так. Очки да. или контактные линзы, да. пользуются каким-то средством. Да, на сегодняшний день есть методы, которые позволяют избавить от очков в любом возрасте, но мы не делаем детям, или практически не делаем. Потому что, что есть, они растут. Да, потому, условно с 18 лет и до эм, 100 до и более лет, до бесконечности. Да. Самому пожилому человеку, да. которому я сделала смайл, было 96 лет. Какой Это была молодец. процедура после пересадки роговицы, ему надо было исправить астигматизм. Спасибо большое. А у нас в гостях была Татьяна Юрьевна Шилова, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции зрения. Спасибо большое. Я смотрел на ваши руки, вашим рукам я бы доверил свое зрение. Спасибо, Спасибо. за приглашение.